где именно я проходила учебу у Надежды. Мой путь, да, Надежда, который я описывала, как я проходила все по чесноку. Вот, скажу честно, я выросла, я за эти полгода выросла не только как эксперт, потому что у Надежды есть чему реально поучиться, даже вот просто как эксперту. Я, моя выросла, моя самоценность как личности, вот просто я как Маша,